Кроме этого, вы узнаете, какими способами можно поддерживать свое здоровье, выносливость и интерес к жизни. А также получите простые рекомендации на каждый день. И проделаете со мной специальное упражнение для первого энергоцентра. Итак, напомню. Первая чакра — центр жизни. Муладхара в переводе с санскрита — хранитель истоков. Корень энергии. Причем энергия неоформленного первоначала. Она соответствует элементу Земли и символизирует основу жизни. Энергетически расположена в области промежности. Анатомически у мужчин между половыми органами и анусом, у женщин — на задней стенке матки. Чакра соответствует четвертому позвонку крестового отдела. Ее символический цвет — красный. Эта чакра отвечает за состояние физического тела, уровень витальности и качества вашей жизни. Немного расширим кругозор. Муладхара — место контакта шакти, энергии трансцендентного, и души человека, индивидуальной энергии. Здесь же находится энергетический замок — Брахма гранхи который препятствует проникновению шакти. Как только замок открывается, человек пробуждается от материального существования к духовному переживанию реальности. Начинается так называемый подъем кундалини. Эта чакра служит каналом для энергии Земли, которая поднимается по стопам и ногам, обрабатывается, стабилизируется, и уже измененная движется вверх по позвоночнику. При правильном заземлении, укоренении, наши вибрации гармонируют с электромагнитной частотой планеты Земля. Мы буквально пульсируем в ритм с ее сердцем и находимся под ее защитой. Но вернемся к более практичным вещам. Вы легко определите, что первая чакра активна, если вы ощущаете себя здоровым, довольны своим телом, у вас много энергии и вас переполняет воля к жизни. Когда вы более спокойны, происходит естественная смена состояния первой чакры с активного на уравновешенное. Благодаря этому вы хорошо спите и просыпаетесь бодрами. Пауза. Не вызывает у вас беспокойства. Это время для наполнения. Вы расслаблены, когда от вас не требуется активных действий. Вы легко подхватываете волну юмора и открыто смеетесь. Многие люди путают уравновешенное состояние первой чакры с пассивным, хотя оно явно отличается. Основная характеристика пассивного состояния – нет сил. Быстро устаешь, тянет полежать. Трудно себя поднять даже после продолжительного сна. Болезненность и слабый иммунитет. В худших случаях депрессия, отсутствие радости в жизни и мысли о смерти. В обычном варианте пассивной первой чакры все валится из рук. Готовить, убирать, мастерить что-то руками не хочется. Даже гвоздь прибить не заставить. Женщины знают об этой распространенной проблеме у мужчин. Когда мы отказываемся от своей связи с энергией Земли, наше тело реагирует нарушениями в области крестца, позвоночника, ног, выделительной и половой системы. Пассивная первая чакра и человека не устраивает размер или форма его тела. Стоит у зеркала и комплексует. То бедра толстоваты, то ноги кривоваты, то вес маловат, то нос крючковат то жир выпячивается при росте метр семьдесят и весе в 50 килограммов. Представили? Эту проблему часто обнаруживают у женщин. И любимый мужчина, и подруга не могут с рассмотреть этот самый жирок. Но уговоры и комплименты бесполезны. Человек в принципе не уверен, не владеет своей жизнью, ощущает потерю опоры и находится в подвешенном состоянии. В этом случае очень сложно накапливать деньги. Человек их может с успехом зарабатывать, и с каждым годом все больше. Но вот сохранить и накопить не получается. Про ремонт вообще упоминать страшно. В пассивном состоянии он длится вечность или очень долго. А если это постройка дома, то чаще всего дело заканчивается возведением коробки. А с внутренней отделкой возникают проблемы. Но даже если команда строителей закончила внутренние работы, то проявятся огрехи интерьера. То тут, то там провода свисают не к месту. Все руки не доходят поместить их в аккуратные короба. Или коробка с старшером разобранным стоит полгода. Все не досуг собрать. То есть масса хозяйственных недоделок. И в этом тоже проявляется пассивность первой чакры. Что же такое чрезмерно активная первая чакра? Это не взрыв энергии, это взрыв агрессии, перебродившей силы. Например, из-за невозможности ее трансформировать, подростки совершают асоциальные поступки. Зачем-то бьют уличные фонари, ломают скамейки в парках. И легко 40-летнему человеку сказать, что уж вы ломаете, лучше построили. Подростки не могут управиться с таким чрезмерно активным количеством. Потому и опасные подростковые тусовки, вспыхивают по любому поводу, и действуют разрушительно. Но и со зрелыми людьми такое случается. Правда, реже. Им по социальному положению агрессия не положена. И они ее сдерживают. А потому запоры – не редкость. В этом случае они одержимы материальными вещами и очень привязаны к комфорту. То есть, если едут на природу, то так обложатся всеми новомодными штучками, что той самой природы не заметят. И чтобы погасить эту чрезмерную активность, зрелые люди склонны переедать и употреблять алкоголь сверх меры. Они также хотят получать все и сразу, с минимальными вложениями. И очень боятся перемен. Так что если отправляются на отдых, то чаще в одну и ту же страну, в один и тот же отель, где все включено. И даже к океану не выходит. Опасно. А в отеле – бассейн с приятной водичкой и услужливыми официантами. А самый лучший для них вариант – вообще никуда не лететь. А пусть бы все это прилетело к ним. Кстати, поездка на тренинг за некой трансформацией для таких людей – огромное испытание. И чаще всего они отказываются от такой возможности, чтобы не лишиться привычного образа жизни, даже если он их уже не устраивает. Однако, есть еще один вариант проявления чрезмерной активности первой чакры – суета. Создается видимость бурной деятельности, но эффективность этой деятельности минимальна. И человек к концу дня восклицает, я так много работал, я так сильно устал. А что именно реально сделал, ни ему, ни окружающим, непонятно. Много суетился. И с хозяйками так бывает. Вы наверняка бывали у таких в гостях. И дом прибрала, и стол накрыла, а все и не сидится с гостями. Подрывается то за одним, то за другим, вносит суету в атмосферу за столом. И уже еда не в радость, так она пространство своей нервозностью отравляет. Кстати, стол обычно у такой суетливой хозяйки от еды ломится, а вот вкуса особо по пищи нет. До гурманства дело не доходит, да и с приправами она не сильно дружит. Некогда осваивать тонкости. Главное – много. Берет количеством, а не качеством. Думаю, узнали знакомых и можете провести параллели. Как восстановить гармоничное состояние первой чакры? Конечно, есть специальные практики. Очищение, наполнение, активизация, трансформация. И всем этим мы будем заниматься на тренинге. Однако, допустим, вы на программу не попадаете. А здоровым быть все-таки хочется. Или на тренинг записались и хотите уже с сегодняшнего или завтрашнего дня начать приводить себя в хорошую энергетическую форму. Что делать? Восстанавливать себя в домашних условиях. Первый способ. Природа – ваш друг. Выезжайте чаще, но ну, хотя бы раз в неделю. Можно шашлыками, можно без. Воздержитесь от алкоголя и переедания. И выключите музыку, любую. Послушайте лес, речку, птичек, себя. А летом чаще ходите босиком по траве. Второй способ. Ходьба. Прекрасный вариант прогулки в парке, но даже городская улица подойдет. Если страдаете излишним весом, то сразу после еды отправляйтесь на прогулку. Под любым предлогом. Нет возможности покинуть здание, где работаете. Походите по лестнице между этажами вверх-вниз. Вы дома? Предлагаю ходьбу на месте перед телевизором. Тысяча шагов после каждого приема пищи, а это всего 7-10 минут. И вы удивитесь, как быстро потеряете лишние килограммы. Конечно, если они есть. Беговая дорожка тоже подойдет. Любите велосипед? Используйте этот замечательный способ. Объединяйте физическую нагрузку и природу. Третий способ. Чтобы восстановить связь со своей животной силой, рекомендую мужчинам заняться бегом, а женщинам – танцем. Правда, не вальсом, а чем-то более архаичным. К примеру, модная сейчас зумба и любые аналоги шаманско-африканских танцев. Обычно их сопровождает бой барабанов. Это может быть домашняя импровизация под соответствующую музыку. Кстати, мужчинам тоже потанцевать не грех. Казацкий гопак, лезгинка, матросское яблочко, русская боевая пляска. Все варианты народных танцев с мужскими партиями. Четвертый способ. Конечно, баня. И все виды закаливания, основанные на перепаде температур. Пятый. Эфирные масла для любителей ароматерапии. Для нормализации работы первой чакры подойдут пачули, мира, кедр. Например, используйте арома лампы или добавляйте пару капель в основное массажное масло, если предпочитаете телесный контакт. А любителям украшений из драгоценных камней для заземления рекомендуется изумруд. А чтобы уравновесить первую чакру, используйте сердолик. Шестой способ. Проанализируйте, что именно вы едите. Насколько вашему организму от этой пищи легко и радостно. Замените какие-то продукты на то, что больше подходит именно вам. Возможно, добавьте в рацион какие-то сезонные витамины. Седьмой. Осмотрите место, в котором живете. Сделайте генеральную уборку, аналог энергетической чистки. Ликвидируйте недоделки своими руками или с помощью специалистов. Начните поддерживать разумный порядок. Это касается и вашего рабочего места у вас может возникнуть резонный вопрос. Как же мне начать это делать, если у меня вообще ни на что нет сил? Или если внутри так бурлит перебродившая сила, что я не могу заставить себя двигаться по намеченному плану и постоянно взрываюсь? У вас есть выбор. Или применяйте волю, или воспользуйтесь специальными энергетическими практиками, которые вы освоите на программе для каждого энергоцентра. А пока... Давайте проделаем с вами короткое упражнение, которое вы после этого сможете делать сами, хоть каждый день или по необходимости. Кстати, каждый видеоурок этой серии будет включать в себя специальные упражнения для конкретной чакры. Рекомендую воспользоваться. Приступим к восстановлению гармоничного состояния первой чакры. С метафорой дерева в человеческом сознании связано многое. Древо мира, древо познания. Этот образ глубоко укоренен у нас, а потому идеален для восстановления первой чакры. Для этого упражнения лучше встать или сесть с прямой спиной. Но даже лежа вы сможете прочувствовать эффект, если сосредоточитесь на своих ощущениях. Закройте глаза или расфокусируйте зрение, чтобы вас не отвлекали внешние предметы. Сделайте дыхание глубоким медленным и связанным. Направьте свое внимание в область первой чакры, область копчика и промежности. Если ваше внимание постоянно, то вы почувствуете некие ощущения в виде разогревания, пульсации, вибраций, покалывания, иногда холодка, ветра или сквозняка. У кого-то они проявятся в цвете. Ощущения могут быть разные. Теперь потянитесь своим вниманием к земле. И совсем не важно, на каком расстоянии от нее вы находитесь. Вы словно прокладываете путь внимания, за которым следуют ваши ощущения. Допустите, что из копчика по вашим ногам Вслед за вашим вниманием и ощущениями начинают расти корни. Или хотя бы один корень, который также двигается к земле. Будьте не столько в воображении, сколько в ощущениях. Даже если вы на последнем этаже многоэтажного дома, помните, что для энергии не существует материальных преград. Она ведома вашим вниманием и вот корни или корень достигает земли проникает в почву разрастается разветвляется у кого-то уходит вглубь у кого-то занимает пространство вширь и земля начинает питать ваши корни Ощутите, будто вы пьете из своеобразной древесной соломинки энергию жизненной силы самой Земли. На каждом вдохе втягивайте ее по корням вверх, к вашему копчику и промежности. Будьте в ощущениях. Разрешите им проявлять любое качество. Теплоту или холод, вибрацию или покалывание пульсацию или свет и как только вы ощутите что в копчике накопилось достаточно энергии пусть сила земли двигается по вашему позвоночнику вверх пусть ваш позвоночный столб станет крепким стволом и гибким и сильным одновременно Будьте в ощущениях, которые прямо сейчас распространяются по позвоночнику, разливаются по вашим органам в виде энергетических импульсов, наполняют их животворной силой природы и достигают кроны вашей головы. Сделайте внимание объемным. Охватите свою корневую систему, ствол и крону. Почувствуйте свой масштаб и доступную вам силу. И разрешите энергии Земли принести вам идеи, которые сделают вашу жизнь гармоничной. Открыть вам экологичное видение. Она поможет вам быть мудрее в житейских ситуациях. Подарит ощущение уверенности и естественного порядка вещей. Поблагодарите Землю за нескончаемый поток энергии. Словом, мыслью, образом, посылом. Поблагодарите Корни за возможность присоединяться к земной силе. Поблагодарите ствол за способность поддерживать ваше тело. Поблагодарите Крону за плоды разума, мудрости и понимания. Ощутите, как изменилось ваше состояние. Вдохните и выдохните глубоко и медленно три раза. Откройте глаза. Принимайте и будьте готовы реализовывать в действии. Надеюсь, вы почувствовали некий эффект от этой практики. Если вы начнете делать это маленькое упражнение ежедневно в виде энергетической зарядки или хотя бы в момент, когда вы ощущаете, что активность первой чакры снижается или нарушается ее равновешенность, то ваше здоровье улучшится, и вы значительно повысите свою энергетичность. Буду рада встрече с вами на программе «Тантрический марафон». О том, как получать от жизни удовольствие и ощущать страсть, смотрите в следующем видеоуроке. С вами была Наталья Качанова. Желаю вам здоровья и процветания!